Всем привет, с вами Мототек. Сегодня я хочу вам показать обновленную версию мотоцикла Гион Грантур 400F. Как и прежде, это тот же надежный качественный мотоцикл, объем 400 кубов класса Enduro Tourist. но дизайн стал намного ярче. Немного изменилась вот здесь форма, раньше здесь были пластиковые накладки, сейчас это форма бака. Ну и также улучшилась комплектация. Приятно, что в стандартную комплектацию стала входить такая опция, как решетка фары, дуги безопасности, центральная подножка, что значительно облегчит обслуживание мотоцикла. И легкосплавные задней байты Также улучшились и органы управления. На левом пульте мы видим указатель поворотов, сигнал дальний ближний свет мигать дальним здесь мы видим стоп двигатель и кнопка пуск также инженеры изменили угол наклона и высоту ветрового стекла что Положительно повлияло на ветрозащиту. Для получения более детальной технической информации вы можете просмотреть прошлый обзор. потездравить и приобрести данный мотоцикл вы можете у нас в мотосалоне Мототек. Всем пока.